многих пользователей эта функция попросту раздражает и они ищут как же можно от нее избавиться. Далее в видео я покажу как просто можно удалить этот пункт. Для того чтобы удалить указанный пункт контекстного меню потребуется воспользоваться редактором реестра. Жмем сочетание клавиш Windows Plus R и в окне выполнить пишем RecEdit. В редакторе реестра переходим по такому пути hk classes root звездочка shell здесь ищем каталог char skype для того чтобы убрать из контекстного меню проводника поделиться в skype нужно полностью удалить этот каталог жмем по нему правой кнопкой мыши удалить и подтверждаем удаление если вы боитесь что удалите что-то лишнее сделайте экспорт файла реестра после чего вы сможете вернуть его исходное состояние для экспорта нажмите файл «Экспорт», укажите имя файла, путь его расположения и нажмите «Сохранить». Если вы вносите изменения только в этот каталог, вы можете сохранить конкретную ветвь реестра. Поставьте здесь отметку на против выбранную ветвь. Удалив раздел «Шары в Skype, пункт «Поделиться в Skype исчезнет из контекстного меню проводника. Если вы захотите вернуть его обратно, Импортируйте созданный файл реестра, файл, импорт, выберите нужный файл или же переустановите Skype. Если после удаления он все еще отображается просто перезагрузите компьютер или перезапустите проводник. Для перезапуска проводника откройте диспетчер задач, выберите в списке проводник и нажмите кнопку перезапустить. Как видите, пункт пропал. Но если кликнуть правой кнопкой мыши по файлу, вызвав контекстное меню и нажать отправить, здесь также есть пункт Skype. Чтобы удалить его, тоже нужно отредактировать реестр. Открываем реестр. Переходим по пути hk classes root, звездочка, shellex, контекст меню Здесь нужно найти и удалить каталог Modern Sharing.